В общем, дело так. В 1775 году французское патентное бюро заявило о том, что больше никогда не будет принимать за заявки на патенты на изобретение вечного двигателя. В общем-то все. История закончилась. Ну ладно, ладно, ладно. К тому же американское патентное бюро более 100 лет уже тоже эти заявки не принимает. Почему? Вот Почему… А все просто. Большой наплыв людей, очень много заявок, и все ни одной из них не удалось подтвердить, поэтому они решили, что им спокойнее будет сделать так. Вообще зачем это все изобретать и почему они пытались все это изобрести так долго, так настойчиво, и, несмотря на отсутствие результатов? Ведь история создания вечного двигателя имеет ис источники исторические примерно с 12-го, кажется, века. То есть это примерно 9 веков люди это пытались делать. Кстати говоря, не во всех, не все патентное бюро отказались принимать такие заявки, так что если у вас есть ваше замечательное изобретение и вы хотите его предоставить миру, получить у него патент, снискать славу и все такое, можете, можете поискать страны, в которых это еще можно. Почему? Потому что они принимают заявки на принципы работы, а не на какие-то работающие конечные устройства. А зачем вообще нужен вечный двигатель? Что это такое? Это, не вдаваясь в подробности, некоторая замкнутая система, некоторое устройство, которое может производить работу, не потребляя ничего. Абсолютно ничего. Иными словами, просто вот это магическое слово. Это ничего означает, что мы можем Решить одним махом все проблемы с экологией на Земле. Мы можем решить проблемы с энергоресурсами. У нас будет дешевая энергия, нам не надо будет жечь топливо, загрязнять атмосферу. К сожалению, так и не получилось. И сейчас мы посмотрим, как же мы все-таки сильно старались это сделать. Механические вечные двигатели. Один из самых старых вообще вечных двигателей, который кто-либо когда-либо придумывал. В 1100 каких-то годах индийский математик Пхаскара Ачарья в своих трудах описывает подобное устройство. Это колесо, у которого есть полые спицы. Спицы залиты ртуть. По его утверждению, с одной стороны ртуть оказывается больше, с одной стороны этого колеса. Поэтому колесо начинает поворачиваться. Поскольку он симметрично то все еще с той стороны оказывается больше ртути, и оно крутится. И вот крутится вечно, вечно, вечно, вечно. Просто потому, что одна сторона все время перевешивает. И вот это, почему, почему так не получилось, мы разберем вообще подробнее. Но стоит сказать, что идея в те времена произвела огромнейшее впечатление на всех людей. И они сравнивали это с вращением Вселенной, сравнивали это с нашим колесом перерождений, и прочими подобными вещами. В общем, много видов тех самых механических вечных двигателей, точнее множество реализаций. И все они основаны на том, что у нас в системе создается дисбаланс. Одна сторона все время оказывается, оказывается а, тяжелее другой, и за счет этого все это крутится, крутится и крутится. И почему это не работает, можно на вот этом примере очень хорошо увидеть. Во всех таких системах дисбаланс создавался в основном за счет увеличения количества грузов с одной стороны. А как это можно сделать? У нас есть треугольник, на который надета цепь. И с левой стороны у нас четыре шарика, а с правой у нас два их. То есть, казалось бы, левая сторона тяжелее, она должна тянуть вниз. Но дальнейшее развитие человечества в области геометрии и всего такого да, дало нам понять, что это не работает просто потому, что Важно даже не просто количество шариков, а все-таки направление, в котором приложена сила, проекция этой силы. Среди других моделей мы видим еще вот колесо, в котором внутри были шарики, колесо, в котором были шарики на палочках, просто длинная цепь. И вот этот замечательный агрегат, который вроде бы должен был работать, но потом там нашли некоторые механизмы, которые там быть не должны. В общем, На самом деле кто-то дергал за веревочку все это крутилось довольно долго. Да. Помимо механических вечных двигателей, у нас есть такая разновидность, как магнитные вечные двигатели. Суть в чем? У нас есть магнит и у нас есть некоторый груз. И по логике это должно работать таким образом, что груз притягивается магнитом, поднимается вверх по желбу, провалится в дырочку, падает вниз, скатывается и постоянно, и постоянно, и постоянно. А на самом деле… Проведя эксперимент, можно увидеть, что в зависимости от того, насколько сильно притягивает магнит, шарик у нас просто застынет в каком-то положении, и кататься по кругу он не будет. Вообще первым человеком, который высказал идею магнитного вечного двигателя, был Петр Пилигрим из Мерикура, И произошло это в 1269 году. Его двигатель, конечно, выглядел не так. Это, опять же, было колесо вокруг которого находился неподвижный обод, и там были размещены магниты и на колесе, и на ободе. К слову сказать, этот человек, он не только предложил первым сделать вечный двигатель на магнитах, но и дал название северному и южному магнитным полюсам. И обязательно хочу сказать, что схема, в которой у нас есть некоторая подвижная часть, некоторая неподвижная часть с магнитами, она лежит в основе, всех электромагнитных двигателей, которые, большинство ну, большинства электрических двигателей, которые мы сейчас используем. За одним исключением для вечного двигателя предлагалось использовать постоянные магниты, а в двигателях, которые действительно работают, используются переменные. Еще одна замечательная идея, очень популярная была в средневековой Европе. Почему? Потому что водяное колесо составляло вообще основную движущую силу в их промышленности в то время. Идея замечательная и проста. Мы можем построить вот эту штуку где-то вдалеке от реки и там строить свое производство. То есть Реки были не везде, и поэтому хотелось бы как-то э, иметь больше возможностей. А в чем заключается идея? Заключается идея в том, что у нас есть две части. Первая часть — это водяное колесо, широко известное в то время. Вторая часть известна еще более ранние времена — Греции в древней. Это архиментов Винт, который служит для подъема воды вверх. И мы строим систему, в которой у нас с одной стороны есть колесо, которое вращает архиментов Винт, который поднимает воду вверх. Мы заполняем верхний резервуар, вода начинает стекать в колесо, по колесу в нижний резервуар и подниматься вверх. С этим вечным двигателем связано имя Леонардо да Винчи, например. Вот. Тоже замечательный человек, <coughs> очень многосторонний. В его работах вечный двигатель имел несколько другую структуру. Он не использовал водяное колесо, он использовал второй архиментов винт, то есть водяную турбину поскольку заметил, что винт не может не просто поднимать воду вверх, но еще вращаться под воздействием падающей воды. И в тот момент, когда он нарисовал это и представил, он понял, что система получается абсолютно симметричной. И, соответственно, в лучшем случае она может просто поднять наверх то же количество воды, которое спускает вниз. И, как выяснилось позже, даже на это она не способна из-за того, что в системе существует трение. Но остальные люди все-таки продолжали попытки Каждый раз, когда они сталкивались с неудачей, на опыте они обычно объясняли это тем, что ну, какая-то заминка, какой-то несовершенности системы. Встречались попытки создать многокаскадные системы, использовать для подъема воды вместо механизма фитиль, используя капиллярные силы. Хотя никто не задумывался, что вода по фитилю, конечно, вверх поднимается, но те же силы не дают и спускаться истекать в верхний резервуар. В связи с тем, что очень популярна была идея, людям все-таки хотелось разобраться. и Появилась такая штука, первое начало термодинамики, связано с законом сохранения энергии. Почему вечный двигатель первого рода, а вот сейчас мы говорили именно о нем, он характеризуется тем, что он производит работу из ничего. Почему же этот вечный двигатель не может работать? Казалось бы, конец истории, но снова нет. Появились люди, которые смогли своей изобретательностью сделать систему, которая не противоречит первому началу термодинамики. Вечный двигатель второго рода, так называемый. Очень много его модификаций, но разнообразие не очень большое. Принцип, лежащий в его основе, очень прост. Мы берем некоторую навесную систему и концентрируем ее энерги энергию в одной части. И используем ее. А потом обратно. Концентрируем и используем. Хорошая иллюстрация вообще второго закона термодинамики, на самом деле, а не вечного двигателя, есть демон Максвелла. Вот. Он занят тем, что он второе начало термодинамики старательно отрицает и абсолютно не работает. Не работает в плане того, что он не совершает работу, он очень ленив. Суть эксперимента, мысленного эксперимента с демоном Максвелла в том, что у нас есть некоторое мистическое существо, которое может открывать и закрывать заслонку между двумя сосудами. И вот оно смотрит, летит быстрая молекула оно пропускает быструю молекулу, а перед медленным он просто захлопывает дверцу и дает ей перелететь. В результате быстро молекулы скапливаются в одной части, температура там поднимается, и мы получаем самую неравновесную среду, из которой мы можем черпать движение. Кстати говоря, демон Максвелла, как мысленный эксперимент вообще был, этот парадокс был разрешен, по-моему, кем-то из японских, что ли, ученых. Они сказали, что вот, вот у него фонарик вообще. Вот. А там темно, там темно. он не видит частиц. Чтобы вообще измерить скорость частицы, ему нужно какую-то энергию туда отправить. Чтобы она отразилась, попала он в глаза, он увидел, что частица летит. И он все равно будет совершать работу хотя бы на то, чтобы все это подсветить. Но тем не менее, самая замечательная часть среди вот этих бесконечных вечных двигателей, которые базировались на незнании людьми определенных законов, на каких-то недочетах, на чем-то на заблуждениях, на невежестве, существовали вещи, которые действительно работали. И причем работали, как и планировалось, они работали без какого-то притока энергии, работали постоянно. Устройство, которое называлось механизмом кокса, это был, был механизм, который придуман был для завода маятника часов, например. Его запирали в комнате, и устройство работало, работало, работало, работало. Абсолютно без подвоха, казалось бы. В чем суть? В нижней части находится емкость. По сути, барометр. При изменении давления атмосферы двигается эта часть, которая приводит к движение колесики, которые заводят часовой механизм. То есть, фактически, это, допустим, тот же самый ветряк. Те же принципы. Он просто преобразует энергию из одной в другую. То есть, он преобразует большой процесс изменения атмосферного давления на планете Земля в механическое движение. Казалось бы, вот оно, но нет. В чем дело? Как мы вначале сказали, вечный двигатель – это замкнутая система, а эта система не замкнутая. Она использует какие-то прочие силы. И здесь напрашивается, собственно, простой выход. То есть мы действительно можем построить системы, которые будут нам очень мало стоить и будут замечательно работать, если мы будем воровать. А Воровать, причем должны мы по-умному, а не так, как делают <связать> некоторые люди. Воровать мы должны у больших процессов, которые этой потери не заметят. И, например, опять же, хочется вспомнить прилив на электростанции. кто не знает, что это как-то работает? Да, да как? Да. <связать> приливы, отливы, правильно. Вода поднимается, вода опускается. Это все вращает турбину и получаем электроэнергию. А почему вода поднимается и опускается? Луна, правильно. Луна вращается вокруг Земли, и э, вода на Земле притягивается к ней. И гравитация, и Луна, и вода на Земле связаны. И когда мы получаем энергию из прилива, этим самым мы э, берем энергию откуда? Мы берем ее из кинетической энергии Луны. То есть каждый раз, когда мы строим приливную электростанцию, Луна начинает двигаться медленней. Э, ну, без комментариев. На самом деле… Луна — очень массивное тело, и э, этого убытка она практически не замечает. Очень трудно было бы это измерить. В общем, на самом деле, что я хотел сказать. Вечный двигатель — это очень замечательная тема, очень хорошая тема. При одном только условии принесла очень много пользы человечеству. При том условии, чтобы мы не увлекались. Потому что, э, например, в XIX веке большинство широкоизвестных проектов по построению вечных двигателей заканчивались одним. Они заканчивались судебным приговором. Э, классифицировались как мошенничество. Поэтому э, сказать, плохо это, хорошо ли это, что, что люди пытаются изобретать вечный двигатель. Это задача, которая находится выше наших целей. Это цель, выше которой уже ничего нельзя сделать. Это действительно невозможная цель, которой хочется достигнуть. И в процессе было сделано большое количество изобретений. Это явление вообще вечного двигателя привело многих людей к науке, подняло к ней интерес в свое время. И привело к тому, что были созданы законы, сформулированы законы, которые... Сказали нам, что вечный двигатель сделать невозможно. Человечество продвинулось от утопии к действительно науке. Поэтому, если, в общем-то, не увлекаться, трезво смотреть на вещи и изобретать, то это очень-очень-очень хорошо. Ну, у меня такой вопрос, можно сказать, два. Во-первых, не упоминались электрические вечные двигатели. Вот. Ну такая тема тоже, допустим, какие-то трансформаторы, соединенные каким-то образом, там, или какие-то другие, или там известные недавно известные там, системы Капанадзе и прочее. Да, вот эти все вещи да, связаны с электричеством, допустим какие-то контуры, которые, допустим, не потребляют при наведении на них, ну, то есть первичный, первичный контур не так сильно потребляется при, потреблении, при наведении электроэнергии во и так далее. Вот. И, значит, будет ли считаться ну, система, если открытая, например, потребляется при этом какие-то… Ну, вот что-то вроде например замедление Луны, но будут потребляться какие-то, то есть изменять какие-то физические при этом свойства окружающего пространства это уже не будет вечным двигателем. Если, то есть энергия будет как будто не ниоткуда, но при этом будет что-то, чего-то дефект. Дефект массы, дефект гравитации, дефект чего-то там. Это уже не будет вечным двигателем, так? Ну, в свою очередь, про электрические вечные двигатели. Да, наверное, не сказал. Тому есть причины. Вообще я упомянул о них в, той, в том отрывке, где сказал, что в начале 20 в конце 19 веков большинство изобретений заканчиваются судебными приговорами. Но, в общем-то, если рассматривать электрические вечные двигатели, то у них очень часто можно провести аналогию, например, с механическим. Есть такая штука, как броновская трещотка. Суть в чем? У нас есть... Механизм, который может поворачиваться только в одну сторону. И мы помещаем соединенное с ним колесо в пустую, ну просто вот в какую-то камеру, которая наполнена воздухом. И там движутся молекулы, движутся, движутся, движутся, движутся. Ударяются. Но ударяются они со всех сторон, а колесо проворачивается только в одну сторону. И мы получаем вот это движение из а, броновского движения, казалось бы. Что, в общем-то, тоже не работает, потому что на наш механизм, который у нас находится в соседней камере, поворачивает, может поворачиваться только в одну сторону. Действуют а, те же силы, тоже в него ударяются частицы. И весь этот хаос ничему к чему хорошему не приводит. А, подобная система создавалась и а, из... Ну, в, э, на электричестве. То есть там ставился диод, который тоже ток пропускает только в одну сторону. И с другой стороны от него ставился резистор, на котором у нас, э, есть, не знаю, Джонсонский шум, если кто-нибудь слышал. Вот, э, то есть там происходил хаотичный шум. И думалось, что у нас, э, поскольку ток течет только в одну сторону, он будет у нас течь постоянно. Вот, а обратная, обратная фаза шума он не будет пропускать. Вот. Да ладно, слишком сложно говорят. Ну, в общем, да, есть, были электрические системы, у нас есть еще тестатика и прочие магнитные вещи. Суть там практически та же самая, что ниоткуда мы действительно не сможем энергию взять. Вот. А Вопрос по поводу, если система там берет из какого-то дефекта масс, что-то еще. У нас есть ядерный распад, например, у нас мы теряем там массу. Более того, была классная штука, это господи, зомби в столб, по-моему, называется. Это сухой гальванический элемент, который с точки зрения его создателя, возможно, работал вечно, потому что, потому что просто создатель так и не увидел, как разрядилась эта батарейка, потому что работала она более ста лет. Создатель благополучно умер, а элемент продолжал работать. Там, насколько я помню, используется... То, что расходуется один из металлов в ходе этого. Нет, вот безусловно, на самом деле, когда мы говорим о том, может ли это считаться вечным двигателем, мы всегда должны смотреть на это всегда очень внимательно, изучать, понять, что мы делаем, какие процессы происходят, пытаться учесть все. Ведь на самом деле даже после каких-то там заявлений о том, что заявки на вечные двигатели не принимаются, все-таки приносят люди, приносят, приносят, и когда к тебе приносят устройство ты имеешь дело с каждым конкретным устройством. И это очень интересная задача, потому что доказать и сказать, почему эта штука не работает, это может занять месяцы, годы и вообще. Есть, но она мы же, мы же знаем, что вот вечный двигатель не работает. но Нам принесли штуку, она вот должна работать, говорят. Им надо понять, происходит или нет. То есть, надо всегда каждый раз очень внимательно разбираться с тем, что мы пытаемся сделать. Да, да, без, без... Именно с таким условием Американское патентное бюро и принимает эти заявки, оно не принимает их без рабочих образцов. То есть... Хотя, знаете, доказать вообще, что рабочий образец рабочий, он же, он же вечно вращается, вам придется сидеть и на него смотреть все это время.